Так, вы мне хотите сказать, что я не могу взять молоток? Вон, смотрите, какой здоровый молоток. Почему я не могу его взять и ебошить им? Реалистично. Я бы... Вот, блин, вот... Тут столько всего полезного. Охуеть. Как минимум молоток. Я бы сразу себе молоток взял. Вот этот вот здоровый гаечный ключ тоже. Им тоже можно ебашить. И отвертку взял бы. Отверткой можно пробивать через глаз, мозг. Бля, столько всего полезного, и ничего нельзя взять. Реалистично, реалистично, реалистично, реалистично. Вообще, люблю такие вот магазины, знаете, где продается всякая такая тема. Я себе решил купить лопатку Знаете, такая коротенькая саперная лопатка, которая очень острая Надо себе будет купить Только не знаю где В таких магазинах она должна быть тоже